Недавно мы были а, в замечательном месте. Оно находится в Липецкой области и называется Кудыкина гора. И там есть а, крепость, в которой есть зеленые трубы, из которых глаголят истины. И такие мудрости. А, я даже их записывала. Естественно, не все, но какие получились. А, так вот, одна из них гласит. Тот, кто смеется, у него и трава зеленее, и солнце ярче светит. Если у вас хорошее настроение, если у вас э, хорошее видение мира, если вы позитивный человек, то вы и видите этот мир красивым. А если у вас нехорошее настроение, и если вы не видите хорошего в этом мире, может быть, просто пора начать смеяться? Может быть, смеяться над тем, что вы не видите то, что видят другие. Может быть, пора смеяться вообще просто так. Есть даже такое направление психологии смехотерапии. Оно очень даже полезное. Может быть, начать смотреть комедии или слушать комиков или еще что-то. Дело в том, что наше настроение, оно в наших руках. Человек, у которого по большей части хорошее настроение, он делает это настроение себе сам, его никто ему не создает. И он в хорошем настроении не потому, что у него очень много позитивных э, событий в жизни, а возможно у него было очень много негативных событий в жизни, и поэтому ему теперь есть с чем сравнивать, и он понимает, где можно улыбнуться, а где нужно заняться решением проблем. Он умеет радоваться цвету травы. Он умеет замечать красивое пение птиц. Однажды я ехала в автобусе, и один парень сказал очень странную, на мой взгляд, фразу. Я была, во-первых, молода, а во-вторых, она мне с одной стороны напомнила такую Зековскую романтику, а с другой стороны она была достаточно больной фразой. А фраза была следующая: у меня был период жизни, когда самой большой моей мечтой была Цветочек понюхать. Я желаю вам, чтобы никогда понюхать цветочек не было самой большой вашей мечтой. Чтобы у вас всегда была эта возможность. Чтобы вы реализовывали эту возможность. Да, когда вам хочется. И не только про цветочек, а про все остальное. Про ваше настроение. Про вашу зеленую траву, про ваше яркое солнце, про вашу счастливую жизнь, про ваше хорошее настроение и хороших людей вокруг. Потому что какой ты, такой и мир вокруг тебя. Те, кто смеется, у них не меньше проблем. Им просто есть чем срать. И если мерить этот мир вопросами жизни и смерти, оказывается, в этой жизни мало что приводит к смерти. Это прекрасный повод для радости. И для того, чтобы заметить сочную траву и яркое солнце. Может быть, и понюхать цветок. У кого какие мечты?